Всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с твердотельным накопителем на 960 гигабайт но в реале будет меньше потому что нужно делить на 1024 кто знает об этом фирма у нас киокси это преобразование фирмы ташибы поэтому не случайно слева лежит коробочка о предыдущей распаковке а именно ташиба поза ctr 200 на 480 гигабайт положено не случайно как я уже говорил прошло преобразование фирмы и в настоящее время бренд ошиба а именно память которую они создают на заводе в японии продается под новым именем киоксия в связи с тем что тут начались быстрые закупки данных накопителей особенно с большой емкостью связано это с тем что идут майнинг на жестких и твердотельных накопителях большой емкости поэтому все дорожает и поднимается в цене но есть места где это можно купить еще по старым ценам главное их найти и отыскать очень внимательно и хорошо но ну, вот и в данном случае вот, отыскал я на алиэкспресс продавца который продает данный вид накопителей той же ценой что и до бума майнинга все пришло это достаточно быстро в течение двух недель из китая с биологистикой и в результате вот получил я вот следующий годотельный накопитель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 накопителями для... не хватает накопителей, стандартные SD-карты и тому подобное. То есть вот такая вот коробочка. С лицевой стороны есть здесь иероглифы. это говорит о том, что выполнено все для Китая. Та же самая используется память, что и в предыдущей версии, потому что они являются производителями. И дата изготовления 2 числа, вернее 2 месяца, февраль месяца, вот 2021 -го года. С обратной стороны все на китайском, потому что производится в Китае. Но ну, по сути это стандартные упаковки для них сделаны все точно так же. Давайте вскрывать смотреть, что находится внутри. Но обычная бумага, это вот гарантийное обслуживание, и инструкция, на китайском языке, это для Китая то же самое приходило и в этой упаковке, кто не смотрел может понаблюдать и посмотреть точно такая же упаковка блистера, который находится непосредственно сам твердый накопитель вот а этот вот твердый накопитель здесь уже вот, китайский хероглиф, скорее всего Ввиду того, что все изготавливается в Китае, то же самое, и тот фронтельный накопитель был изготовлен в Китае. Поэтому это все делается на одном конвейере, а упаковка уже совершается для тех регионов, в которых она предназначена. Для Китая, значит, с китайскими иероглифами, для европейских стран с соответствующими языками на ту территорию которая это распространяется это металлические выполнено из металла в отличие от предыдущего случая где Гарантия составляет три года либо 120 терабайт записи то этот уже накопитель два раза больше здесь точно так же три года и 240 терабайт записи ну что наступит раньше либо истечет срок или не истечет срок три года либо вы запишите это все имеется не все а 240 терабайт либо 120 меньше чем за три года вот это берется из двух вариантов и смотрится теперь чтобы у нас распаковка не прошла как просто распаковка давайте протестируем данный накопитель заодно и посмотрим что за два года случилось с предыдущим накопителем на 480 гигабайт тошиба и также протестируем их на нескольких вариантов устройств первое сразу же хочу сказать что мы будем тестировать на сериал второй Второй версии и usb 3 версия через определенный переходник поэтому это учитывайте в сети есть много тестов на sata третьей версии поэтому здесь остановимся для тех у кого достаточно старые компьютеры или ноутбуки и что можно будет сделать при помощи данного твердого накопителя а тестировать мы будем на следующих устройствах первое это мы воспользуемся переходником это экспресс-карт на usb 3.0 Дальше воспользуемся стандартным боксом Орика. Дальше воспользуемся стандартным кабелем USB 3.0 и SATA. И воспользуемся еще кабелем eSATA. Это специальное, как USB 3.0, нет, как USB подключение, только подключение eSATA и стандартный разъем SATA и возможно еще, но это не точно, протестируем при помощи вот этой вот док-станции тоже Toshiba Dynabook 4k, да и еще будет вариант, это установка внутрь ноутбука через специальный OptiBay, который устанавливается вместо CD привода, это твердый накопитель при помощи этих устройств и на основании этого делайте свои выводы, итак приступаем итак я продемонстрировал вам возможности твердотельного накопителя киокси x-serie на 960 ГБ при подключении различным способом начиная от стандартного бокса sata и различных кабелей для подключения каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал предоставил вам обширную информацию об этом твердотельном накопителе при различных подключениях всем спасибо за внимание кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.